Вас приветствует магазин Sport Extreme Сегодня поговорим про интересный вид транспорта для детей от 1 года до 5 это беговел. Перед вами беговел чешской фирмы. Темпиш. Называется мини-байк. Качественно сделан. На основе стальной рамы и стальной вилки. В комплекте идут защитные крылья от грязи, резина. Здесь использована, вернее, в колесах не резина, а пена. Достаточно мягкая для того, чтобы ездить по асфальту и почкам. К этому беговеллу мы рекомендуем покупать еще и защиту головы для вашего ребенка. В комплект можно взять вот такой вот шлем. Одноименная фирма Tempish, называется Pix. По цвету он очень хорошо подходит к этому беговелу, и вы не будете переживать, что голова ребенка не защищена. Всегда при любом транспорте покупайте защиту не только головы, еще желательно покупать на коленники, на локотники, для того, чтобы ваш ребенок действительно безопасно катался. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильную защиту для детей. беговелы Thank <laughs> you.